Всем привет, друзья! Сегодня вот такой замечательный день выдался. Решил я сегодня покопать. Съемка сегодня будет от первого лица. Потому что нет сегодня со мной моей любимой лисички. Так что сегодня будет такой необычный формат нашего видео. Попробуем, посмотрим. Я, собственно говоря, почему включился? Я сегодня хожу здесь, гуляю. Вот, и у меня сегодня первый сигнальчик уже вот, прозвенел. 70. Да, ровно 70, ребята. Вот, годограф показываю вам. Вот, и у меня монетка. Монетка. Долго я ходил, что-то ничего не попадалось. И вот монетка. Сейчас посмотрим, что это может быть. Да, это медная монетка царская. Но боюсь, что тут мы ничего не увидим. Что она совсем такая уже ушедшая. Может быть, потом помою, почищу, попробую вам что-то показать, если, конечно, что-то будет. Вот такая вот монетка, ребята, с первым почином за сегодня. Вот. Ну и продолжаем дальше искать. Может быть, еще что-нибудь попадется интересное. Снова сигнальчик. <музык> Такой, конечно, очень яркий. Обычно подозрительные сигналы. Могут и банки выпадать на такие сигналы. Пробки. Но сегодня вот этим сигналом я откопал вот такую замечательную находку, ребята, смотрите. Вот он, красавец. Красавец, крестик. Ай, какая красота. Металлопластика. Сейчас вам обязательно покажу. Сейчас обязательно, ребятки, покажу. Так. так, так, так, так, так. Как неудобно, конечно, снимать без моей лисички. Ну, вот такой крестик, ребята, сейчас открою. Хлоп. Вот такой крестик, ребята, смотрите. Такой замечательный крестик. Лепесток вот такая у меня красота теперь есть помыл находочки вот. монетка такая вот деньга конечно в очень плачевном состоянии Не знаю, фокусирует не фокусирует камера вроде бы фокусирует Ладно, сейчас попробуем так вот сделать вот Лучше так. Вот такая монетка, ребята. Конечно, земля не пощадила ее. Вся затертая. Может быть, даже уже и при жизни в обращении очень активно участвовала. В общем, вот такая. Как Алик, так сказать. Но деньга, ребята, деньга. 18 век. И вот такой крестик. Тоже очень сильно затертый. Очень сильно затертый. Вот. Тоже земля, конечно, не очень-то его этот крестик любила. Вот такая вот капанина лежит. Вот такие вот гвоздики старынные. Тут распашка очень много керамики лежит, прям по земле. Очень много попадается железо ковано. Ну, какой-то дом сто процентов что-то стояло здесь. Потому что прям все звенит, бренчит. Я прошелся на стандартной своей катушке. 9 на 12 все бренчит, конечно. Надо бы пройтись 6 на 10. Я сейчас хожу 7,5 кГц. Но надо походить или на 12 кГц, или на 20, на 20. Жалко, лисички моей нету. Без лисички вообще как-то вот коп не коп. Ну, не могу я ходить без нее. Как будто вот какая-то часть меня где-то там в, другой, в другом месте осталась. И Я сейчас вот хожу, как-то не знаю. Мне до... Я даже вот честно скажу, я даже прибор не балансировал свой. Вот он лежит. Я как включил его и пошел так вот. Вот такой вот лентяй. Я... Что-то даже какого-то не знаю такого вот энтузиазма даже нет. Вот. Нет моей лесы и вот как-то вот коп не коп, ребята. Но попробую что-то заснять вам, попробую что-то показать, если интересное попадется. Вот. А там уже как получится в общем. Немножечко переместился на другую дислокацию. Вот там вот лошадка у нас гуляет. Здесь вот по этому вот ложку. Сейчас хожу. Здесь очень много фундаментов стояло в свое время. Деревня очень старая. И все бренчит, все звенит. И сейчас вам покажу, кстати, у меня находочка еще новенькая. Новенькая находочка. Смотрите. Вот. Сначала подумал монет, что ли, думаю, нет. Слишком толстая. Не монета, ребята. Ну, что-то интересное. Сейчас покажу вам, ребята, все. Что это такое? Вау, смотрите, ребята, слушайте, это, по-моему, перстень. Могу ошибаться. Сейчас буду чистить, смотреть. Да, походу, перстень. Блин, точно перстень, ребята, перстень. Обалдеть. Был камушек, кстати. Был камушек, но, к сожалению, его нету. О, вот такой перстенек, вообще обалдеть находка. Я сначала подумал, что это вообще деталь какая-то. Вот. Ну, а это перстенек. Кстати, какие-то там есть буквы, что ли, какой-то или рисунок. В общем, надо помыть. В общем, надо помыть. И там будет ясно. Сигнал у перстня, кстати, был, ребята. 56 новый сигнальчик ребята попробую показать вам онлайн насколько получится не знаю в общем монетный сигнал смотрите году годограф, годограф гладет плюс 73 три ну, в общем, попробуем сейчас выкопать. Попробуем сейчас выкопать. Это обязательно вам сейчас покажу. Я оказался прав. Такие сигналы, они практически на 90% монетные. Я очень, конечно, коряво снимаю, не так, как Леса. Но я вам сейчас постараюсь показать. Вот она. Вот она красавица, крупная медная монетка. Походу Александр II. Вот она. Да, походу Александра, ребята. И сохран такой вроде неплохой. Но Орелик видно, арьелик видно, ребятки. Вот он, вот он. Я оказался прав. Это монетный сигнал. Вот капнул, капнул. Вот она. Вот она, красавица. А, а что-то там говорит мне. Вот такая замечательная монетка выпала. Не, я, наверно тут все-таки слукаил. Сохрану нее, конечно, не ахти. Какой хороший. Вот, орелик еще видно сторона аверса вообще не проглядывается походу какалик сегодня коп по какаликам год 1810 в общем ходим копаем копаем древность старину ну и потихонечку что-то как-то мы перешли на коп по войне вот, пошли гильзы ребята какие-то куски вот такие вот медные Ладно, наверное, будем уходить отсюда немножко в сторону. Вот туда. Вот. Вот туда будем. Ну, вот по такому замечательному месту хожу. Снова прозвучал яркий сигнальчик. И из земельки вылезла вот такая вот монетка. Ой, как вам не нравится. Орелик проглядывается очень хорошо. Я, конечно, ребята, ленюсь, не снимаю онлайн-сигналы. Можете меня тухлыми помидорами закидать, но вообще не хочется время тратить. Вот такая вот монетка. Деньга, 1741 год. Проглядывается. 41 год. Закапываем за собой ямки, ребята. В общем, оставляем за собой порядок и чистоту. Здесь вот как раз-таки я вот иду сейчас по старинной дороге. Вот она идет от одной деревни в другую деревню. И вот вдоль нее я вот так иду, чешу. Вот, и попадаются монетки, вот, хорошие находки. Всегда вдоль старых дорог, всегда можно что-то найти. Потому что люди здесь активно ходили, ну и соответственно они теряли. Все, вперед, вперед на новые поиски. Вот эти замечательные цветочки, я своей лисички сорву. Как думаете, ребята, ей понравятся эти цветочки? Напишите обязательно в комментарии. Ну вот так и иду вдоль дороги. Ну, Еще один сигнал прозвучал, я его выкопал. Монета, ребята, монета, но к сожалению не старая монета. Монета девять. Седьмого года. Рубль. В общем, вот рубль, ребята. Так что на старых дорогах не только старые вещи какие-то можно найти, да? Старые монетки. Но и современщину Не только в старину теряли монетки. Ну и в наше время тоже люди ходят и тоже теряют. А мы, комрады, находим все это добро. Вдоль дороги еще один сигнал, ребята. Очень такой приятный. Я думаю, что будет монетка. Сейчас посмотрим. О, годограф показывает 77. Крупная медь. Ребята, я оказался прав. Вот. На этом же месте, смотрите. Монета, ребята, монета. Я уже вижу, в каком она сохране, ребята. Смотрите, вот она вывалилась. Сохран просто, походу, очень классный будет. Так, вот он, смотрите, вензель проявляется. Павел, Павел Первый, ребята. Ох, лисичка у меня любит Павлов. Жалко, ее сейчас нету. Копейка, ребята, посмотрите, какой сохран. Вот ради таких монет мы и копаем. Вот, не нужно 10, 15, 20 монет. Хотя бы вот одна даже... За весь коп, вот такая монетка выпадает, уже радости прям просто не передать на камеру. Посмотрите, какая вообще она красавица. А? Копеечка, Павел Первый. Сохран просто бомба. Даже гурт вон отлично просматривается. Ай-яй-яй, супер-супер-пупер Павлуша. И снова сигнал, ребята. Я сегодня даже вот хотел уже сказать, что сегодня вообще странно, даже советов нету. Одна империя только идет. Но нет, друзья, все-таки советик выскочил. И вот он, прям. Я его с земелька вот так вот поднял. Вот он. Вот он, красавец, советик. Трешечка. Трешечка. Вот такая монетка, 3 копейки, 41 год, сохран, помпезнейший. В общем, ребята, ходил я, ходил, что-то мне вот захотелось что-то фундаменты покопать. Прям дикое-дикое желание у меня появилось. Тем более есть, у меня тут места некоторые с старыми фундаментами. Ранее я здесь уже копал, разрабатывал здесь. И очень неплохие находки были. Вот, кирпичная кладка идет. Вот. Ну и вот остановился я на одном из этих фундаментов. Где ранее выкапывал фунфыри. Вот. Сейчас тоже начал копать. Вот. Тоже керамика идет, вот такая вот, ребята. Вот. Такая вот. О, фумфырики пошли. Думаю, дай я покопаю все-таки. Хочется что-то из стекла покопать. Не только, чтобы монетки были в хабарнице. Вот уже выскочил один фумфырик. Вот такой ухват выскочил. Ой, что-то я тут разбил. Хи -хи. Так, вот такой фумфырик тоже появился. вот Лисичка моя будет рада, когда я привезу. Она меня очень стекло любит. Так что попробую я сейчас, ребята, чем здесь накопать. Вот, что накопаю, вам обязательно покажу фундамент реально очень интересный старинный здесь вот, вот идет кладка кладка ну, вот вдоль этой кладки я наверное сейчас и пойду вот. вот так вот в ряд вот так вот буду снимать вот эту область сюда откидывать отсыпку здесь буду прозванивать смотреть вот. все равно потом в любом случае буду закапывать э -э центры я еще не копал здесь Только по, по сторонам здесь Фундамент Фундамент вот так вот шел Получается Вот так вот. вот И здесь я потом Центр когда буду Как раз этот угол буду закапывать Где раскопал Ну и центр вот я опять тоже прокопаю Здесь в центре тоже я думаю находки будут Потому что Фундамент очень хороший Тут и монеты были И империя, и советы И в основном очень много стекла выходит Так что Поехали. Начинаешь копать, копаешь, копаешь. Уже вот начинают находки попадаться вот уже. И крышки. Это бич фундаментов любых. Вот, которые еще в советское время тоже прожили какую-то часть времени. Так, где тут? О, о, вот, рукоятка, я так полагаю, от ножа. Вот, вот такие, ребят, находки идут. Буквально вот только вот начал Копать. Я еще даже не прозванивал, фумфорики как-то меня отвлекли. Я сразу вот с первого раскопа сразу фумфорики выкопал. Начал все смотреть здесь, осматривать. Даже не обратил внимания. Сейчас вот начинаю прозванивать. Я не знаю, очень яркий сигнал. Вот смотрите, просто офигенский. Офигенский сигнал. Что там? О! Показывает. Годограф. Вот так вот показывает он. Сейчас покажу, находка интересная довольно-таки по ходу. Просто я не совсем еще понял, что я выкопал. Вот сейчас будем с вами разбираться. Вот смотрите, что это такое вообще. Что это, ребята? Это цветной металл. Однозначно какое-то украшение. Какое-то украшение, ребята. Что это такое вообще? Что такое? Это конина, походу. Походу, конина, что ли. Вот сейчас буду вам показывать. Что-то я еще пока не пойму. Вот смотрите. Сейчас вот такая вот какая-то висюлька. Я так понимаю, навешивалась. Потому что здесь вот такие заклепочки проглядываются. Вот они. Вот они, заклепочки идут. Вот. Здесь, здесь. Как думаешь, какой то вот, вот эта центральная часть как-то, видимо, может, что-то на сбрую там куда-то одевалось, я не знаю. Но скорее всего, наверное, колошатки, потому что вот без звенья такие интересные, медные пластинки. Такие попадаются иногда на копе. В общем, посмотреть вообще, что это такое интересное. Ничего подобного пока не находил никогда. Вот. Уже такие какие-то необычные находки попадаются. Вот, есть уже что показать вам, ребята. Лисичка! лисичка нет моей лисички я здесь один такая вот конинка тоже попалась ребята, на фундаменте прозвучал четкий сигнал яркий-яркий так пока особо ничего интересного в принципе нету вот только что фунфырик вот такой выкопал за это время пока копал вот такая вот бирочка, вот такая вот фарфор первомайский на Волге. Вот такую вот штучку, какой-то ременной тоже распределить с крючком такой попался. Вот. Ну, еще медная тоже вот такая штучка от сумовара. Уже темнеет, в общем, нужно уже заканчивать, ребята. Еще 7 километров ходу до ближайшей деревни, где я машину оставил. Ну, в общем, пока копал, копал. Особо больше ничего не попадалось. Вот. Такие вот железяки всякие тут. Так, кости я вам уже показывал. Ну, остатки керамики. Вот. Монет что-то пока на этом фундаменте не выскочила за сегодня. Ну копал я мало что там, часик всего лишь где-то примерно. Так, сейчас покажу вам еще вилку. Вилку выкопал, представляете? Вот еще орудие труда выкопал, ребята. Вот такие вот. Вот вилка тоже вообще в убиенном состоянии. Вот. Находок, конечно, много за сегодня. Обязательно сейчас все покажу вам. Я думаю, сейчас на обратном пути еще заеду. Тут есть поле, выкашенное лесниками. Думаю, там пройдусь, посмотрю. Может быть, какие-то находочки тоже будут. Так что мы еще пока не прощаемся. Я думаю, еще что-нибудь, может быть, найдем напоследок. На этот фундамент, конечно же, мы еще вернемся. Так что пока мы его закапывать не будем. Вот, сегодня немножечко вот с краешку еще покопал. Вот. Всего-то там за часик вот такое количество фумфыриков. Вот. Уже есть некоторый хабар к монетам. Интересные посопутки Или хабар, как правильно. Хабар или хабар, ребят? Вроде бы и так правильно и так, да? дошел до машины уже стемнело так что копать будем сегодня уже в темноте ну, первый сигнальчик ребята прозвучал походу копеечка выскочила сейчас будем смотреть темень уже ну, ничего нас не пугает копейка 30 год ребят вот, одна копеечка 30 -го года Сохран шикарный хоп, Пролетария всех стран объединяетесь CCR Вот такие, ребята, находочки Пузыречки я выкопал Деталь украшения конской упряжи Крестик Религия тоже попалась Перстенечек Вот такая вот деталь Тоже рабочекрестьянская Ночной коп у меня, ребята, не задался Ходил я, ходил, нашел только вот такую копеечку, я ее, в принципе, показал на видео, и все. И давайте я сейчас акцентирую свое внимание вот на эти двое, на две бутылочки. Вот эта вот бутылочка очень интересная попалась, вот такой у нее узорчик, и она, в принципе, такая вот необычная. Здесь даже есть следы вот выдувки да стекла, вот. и вот это вот, тоже у нее необычная формовка. Камера, в принципе, наверное, передает. Вот. Лисички эти бутылочки, я думаю, очень и очень понравятся. Вот такое украшение, конечно. мы такой еще не поднимали в таком сборе. Все звенья целые, ребята. Колокольчика не хватает.